Всем привет! Сегодня хочу вам показать очень интересный фонарь. Она заряжается от солнечных батареек. Подносим к свету вот это место, и она начинает заряжаться. Прикрываем, она перестает заряжаться. Здесь есть очень много функций. Сам фонарь. Здесь есть желтый цвет и белый цвет. Также здесь есть ручки, которые удобно держать. Можно их спокойно убрать Также есть второй фонарь Можно использовать Вместо свеч свечки А ее можно заряжать от э, Солнечных батарей Можно заряжать от электричества Также ее, с помощью нее Можно заряжать и телефон